Так давно ты отыграл 100 матчей за «Динамо», твой матч в это будет 200-й матч в высшей лиги. Сам осознаешь, что у тебя такие серьезные юбилейные цифры в этом году? Ну и сам не следил, приятно, но мне кажется, что все равно хотелось бы больше, скажем так, потому что не все складывалось в плане здоровья и, естественно, хотелось бы больше, лучше постараемся достичь. Затворно работаем, серьезно настраиваемся, но очков больше всего не дают, поэтому, естественно, готовимся серьезно, но никакой там напряженности паники нет, все сконцентрированы, собраны. Хорошо себя чувствую, планомерно готовимся к игре, да, тренерский штаб уже будет решать, использовать меня в полной мере или как-то по-другому. опасный опасные моменты выделишь у Солигорска, у Шахтера, на что вообще стоит обратить внимание, может быть, сейчас на нашей команде? Ну, в первую очередь, подбор исполнителей, во-первых, ребята-мастеровиты, ну и, естественно, стандарты, потому что очень серьезная, скажем так, бригада есть, которая умеет подавать, умеет вести единоборство, умеет забивать, поэтому это будет, я считаю, в таких играх, в принципе могут быть решающим э, фактором. Мы также отправляемся на матч с Шахтером с Олигорд, Это второй выездной матч. Это как-то мешает нашей команде, хотя, судя по, по результатам, вроде наоборот нам выездные матчи пока лучше дается, чем домашние. Ну, у нас не такие большие расстояния, чтобы говорить, что это сильно мешает. Тем более неделя была на подготовку и ничего в этом не вижу страшного. Настрой какой? Боевой, естественно.